Приветствую всех, кто понимает, что происходит в мире на данный момент, и тех, кто искренне хочет понять и разобраться в этом. Приглашаю вас обратиться к мудрейшей книге Библии. Почему к Библии? Потому что это единственная книга, это единственная книга, которая описывает в хронологическом порядке события, которые происходят сейчас, сегодня на наших глазах а также произойдут в ближайшем будущем. Иоанн Богослов в 98 году нашей эры на острове Патмос написал эту книгу, которая вошла в состав 66 книжек Библии. Да, потому что Библия состоит из 66 маленьких книжек. Это последняя книга Библии, то есть мы очевидцы, Исполнение пророчеств, событий, которые произойдут в конце времени. Сейчас заканчивается последняя глава Библии. Мы подходим к последним главам Библии. Вот. Мы видим то, что желали видеть многие пророки. Но у них не было этого шанса. У нас сегодня есть это преимущество. Хотя был один человек, который видел что-то подобное. Его звали Ной. Все знают эту историю. Это произошло в 2370 году до нашей эры, когда произошел всемирный поток. Ной и его семья спаслись. Негодные люди были уничтожены. В то время, то время, можно сравнить с нашим временем, это то, что сделал Иисус, когда был на земле, он провел параллель между временем Ноя и нашим временем. Он сказал, как было и в дни Ноя, люди ели, пили, женились, женились, выходили замуж, то есть жили обычной жизнью, до того дня, пока Ной вошел в ковчег. И не верили, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и во время пришествия Сына Человеческого. То есть, второе пришествие Христа. В то время были исполины, Библия описывает исполины, иными словами, можно сказать, мутанты. Да, это трех или больше метровые люди, то есть, огромные люди, которые притесняли остальных. Сегодняшние раскопки. Также нам показывают скелеты огромных людей. Некоторые называют это цивилизацией Атлантида, которая исчезла. Можно так назвать ее. И вот эти мутанты, как бы с одной стороны, было насилие, моральное разложение. С другой стороны, люди жили обычной жизнью. Как это происходит сегодня? Сегодня также... По всему миру мы видим насилие, мы видим глобальное насилие над э, населением планеты и даже некуда убежать, потому что Земля как на ладони, вся, вся планета как на ладони сегодня, благодаря квантовым компьютерам, э, открытиям э, квантовой, в квантовой физике и Некоторые люди, людишки, которые, сделав некоторые мелкие открытия по сравнению с сложнейшей системой, которую создал Бог, они возомнили, возомнили себя богами, забыв о том, что в любой момент, если Бог отрежет им на только две минуты кислород, на земле не останется ни одного живого существа. Вот эти мутанты, да, как были в то время исполины, сегодня есть квантовые мутанты. И эти люди притесняют других. Мы видим принятие новых законов на правительственном уровне, в мировом масштабе, которые напрямую противоречат принципам Библии и это считается нормальным. Например, в Европе здесь, если ты придерживаешься библейских принципов, они говорят, что у тебя устаревший образ мышления. Вот. Я считаюсь устаревшим человеком в Европе, потому что я мыслю библейской категорией. Все перевернулось. И хорошее, как в Библии говорится, называют плохим, плохое хорошим. И что из этого мы понимаем, что Иисус проводил параллель между днями Ноя и нашим временем, во время конца. вот И он говорил... что будет его пришествие. второе пришествие Христа Христос когда пришел на землю из другой цивилизации цивилизации духовной сферы да, вот есть цивилизация например в воде живут мир подводный там рыбы и так далее они не представляют что есть высшая цивилизация на суше как люди. Также и многие люди не представляют, что есть высшая цивилизация в духовной сфере, потому что они не видят. Но люди, у которых развит эмоциональный интеллект, они, они это чувствуют, они это понимают, у них другое осознание. Потому что человек все-таки состоит из двух частей. Физическая часть и духовная. То, что отличает человека от животного. Да, вот, животные физически от нас особо ничем не отличаются. Физиологически очень близко. Вот духовно. А духовным поэтому мы сегодня можем сидеть с вами и общаться на духовные темы, то, чего не могут делать животные. То есть это другая цивилизация. Нет, так Иисус, когда пришел на Землю в человеческом облике и отдал свою жизнь, это не было просто так. Просто так он отдал жизнь и ушел с концами. Нет. На самом деле он должен выполнить свою миссию до конца. Его миссия заключалась в том, что он пришел, сказать, что я вернусь. Это время пришло, мы по всем признакам видим, что это время сейчас, это не послезавтра, это сейчас это время и в любой момент это может произойти, в любой момент, потому что все может быть стремительно, те мелкие... Шаги в пророчестве, в событиях, которые описаны, и мы еще их ожидаем, они будут стремительно. И 10 царей примут власть, но только на один час. Кто-то, кто читает, читал Библию, он помнит из книги Откровения. На один час стремительно будет Вавилон Великий вергнут в озеро. В небытие. То есть, это все будет стремительно. Поэтому не нужно сидеть и ждать, что пока вот это будет и так далее. Это все может произойти так быстро, что даже мы можем не сообразить. Поэтому Иисус предупреждал, что нужно быть готовыми к его приходу. Потому что просто называться христианином это еще не гарантия, что вы будете приняты Христом. Почему? Это, это не я говорю. Это говорил Иисус. Он сказал, и тогда многие скажут мне, Господи, Господи, не от твоего ли имени мы чудеса творили и так далее, и так далее. А он что ответит? А я скажу вам, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающий беззаконие. То есть, на самом деле, чтобы быть принятым Иисусом, нужно быть на чеку нужно быть готовым бог не приемлет трусливых людей наивных людей это глупость наивность это глупость иисус сказал будьте мудры как змеи христианин должен быть змеем вот обладать такой же мудростью и осторожностью да вы знаете как какая осторожность у змеи и какая у него реакция вот таким должен быть верующий человек. В отличие от многих, которые ведут себя как фанатики, ведут себя как наивные дети и так далее. Это неприемлемо для Бога. У них есть боязнь перед людьми. Это неприемлемо. Помните, где, как, где место боязливых? Это озеро огненное, то есть уничтожение. Настолько Бог не приемлет подобных людей. Сегодня многие есть в христианских конфессиях, церквах, как угодно можно называть. Люди, которые не пробудились, они спят, в том числе и пастыри и так далее. Они не имеют запа запаса. Помните притчу «мудрые девы и глупые мудрые, которые имели запас, запас масла собой?» Поэтому есть христиане, которые не имеют запасного масла. Они пойдут искать масло. Они попросят у вас, вы скажете, извините, мы не можем вам дать, мы ждем нашего жениха, да? как в притче Иисус говорил. Кто читал Библию, понимает, о чем я говорю. Поэтому я сегодня наблюдаю во многих конфессиях, церквах и так далее, люди в недоумении, недоумении по отношению поведения остальных христиан, в том числе и пастырей и так далее. Поэтому сегодня мой призыв не в том, чтобы выходить из своих конфессий, давайте создадим новую церковь или религию. Нет, я вообще против религии, я не, не приемлю религии. Для меня не существует религия. Есть Создатель, есть Иисус, посланный на землю своим Отцом, Создателем своим но это не религия это реальность жизни это правда жизни это истина жизни сегодня многие люди надеются на что-то потому что все взбудоражены евреи ждут машиаха где он родится где появится откуда он придет потому что он должен прийти но он уже приходил две лет назад, и его не приняли. Но мы с вами его приняли, потому что когда Бог избрал Авраама и произвел народ израильский от Авраама, на самом деле не все принадлежали Богу. Из всего народа были только отдельные люди, которые, которых Бог выбрал. Избранные, особенные люди. Да? Это был Авраам, это был Иосиф, это был Моисей, который вывел израильский народ. Но вспомните, сколько людей в этом же народе роптали против Моисея, сколько они сами себя погубили, потому что восстали против Бога. Бог уничтожил этих людей, негодных людей, так же как в потопе, так же как в Садом и Гаморе. Негодные люди уничтожаются для того, чтобы не мешать остальным людям жить. Но христиане, настоящие христиане сегодня, они не должны, по моему мнению, не стоит ставить ограды и называться каким-то образом я православный я католик я протестант и так далее есть последователи Христа и нету больше ничего есть только христиане которые следуют за Христом сегодня каждый человек который распо имеет расположение сердца и духа такое в любой конфессии в которой он находится что он правильным образом ожидает Христа и Спасителя, его второго пришествия. Такие люди объединяются, духовно, духом объединяются. И для, для этого не нужны какие-то обряды и так далее. Потому что истину приходит время, когда... Истинные поклонники, да, в Библии сказано, будут поклоняться в духе и истине. Мы можем каждый поклоняться духе и истине. Но сегодня мы говорим между собой об этом. Почему? Потому что мы не будем говорить об учениях, которые могут порождать споры. Это ни к чему. Сегодня это не важно. То, что написано конкретно в Библии, мы все согласны с этим. Нам нечего спорить. А то, что производит споры... Каждый имеет право понимать, как он хочет, как он понимает у каждого свои способности, у каждого свое понимание. Но если оно не было конкретно черным по белому в Библии, конкретно не дается, как оно есть, оно дается так, что каждый может понять по-своему, значит это не важно сегодня. Важно расположение сердца. Иисус добавил к словам, которые мы обсуждали, «Будьте мудры, как змеи, но просты, как голуби». Это что означает? Это значит, что у последователей Христа сердце переполнено любовью и добротой. У них развиты зеркальные нейроны, у них развито чувство эмпатии. Они имеют высокое сознание, и у них развит эмоциональный интеллект. Эти люди должны найти друг друга, потому что они по-настоящему ожидают пришествия Христа. И... Они не надеются на человека, в котором нет спасения. Ни на какие организации человеческие, политические, здравоохранительные и так далее, что сейчас модно. Они не, на, они не боятся вируса, который может их убить. Нет, потому что их ничего не может убить, кроме неверия. Это самый опасный вирус, это неверие который может убить человека человек сам себя может уничтожить они не надеются на вакцину что она может спасти жизнь человека потому что ни одна вакцина не спасет вашей жизни жизни спасает только кровь христа иисус спаситель жизни и не только он дает и вечную жизнь в буквальном смысле этого слова вот и что нам нужно? Нам нужна вера в Иисуса, настоящая вера, уверенность и правильное ожидание его пришествия, которое очень-очень скоро, потому что уже 2000 лет христиане молятся, да придет Царство Твое, как на небе, так и на земле. Очень скоро исполнится слова. Данной молитвы. И сегодня я знаю, что много людей вопиют к Богу из-за несправедливости и насилия, которое сегодня происходит на земле. И что Бог в это, в, делал в такие подобные ситуации? Он слышал их вопль и приходил на помощь. Сегодня как никогда. Люди вопиют к Богу, и Бог скоро вмешается. И как было водненое, так будет и во время пришествия Сына Человеческого. Все мутанты будут уничтожены. И наступит новая эра, новая жизнь. Совершенно другая, о которой мы потом можем поговорить. Вы можете оставлять комментарии, мы можем обсуждать, кому это не интересно, да, дай наставление мудрому, и он станет еще мудрее. Вот. Тот, кто этого не понимает, этого и не нужно. Не нужно э, доказывать человеку, который не понимает о чем-то. Но мы будем говорить, потому что мы потом пожалеем. Что мы не говорили то, о чем мы знали. Почему? Потому что больше такого не повторится. Мы живем в такой период, который никогда в вечности больше не повторится. И мы сейчас живем в это время. И мы потом будем горько сожалеть, что мы не говорили то, о чем мы знали. Потому что мы, это цивилизация будущего. Мы как будто гости из будущего. Мы... Были там и вернулись, и мы должны рассказать людям, что произойдет. Поэтому давайте вместе, кто вы, кого, кем бы вы вас, себя не считали, я себя считаю христианином. Я не православный, не католик, не сектант, не. я просто последователь Христа. Будьте последователем Христа и говорите о друг, другим об этом и объединяйтесь. Объединяйтесь мыслями, духом, и мы знаем, что будет очень скоро, и мы будем говорить другим. Спасибо и до следующей встречи.